приветствую друзья на моем канале деньги из интернета в этом видео я покажу где найти хорошие хайп проекты в смысле на каком мониторинге заходим на google вводим хайп мониторинг видео main мониторинг. я всегда на нем проекты смотрю Здесь есть проекты, которые платят. Есть скриншоты выплат. Вот написано платит, ожидание, еще не заплатил. Ожидание, платит, платит. Здесь есть экономические игры. Таксимоны. Высокодоходные проекты среднедоходные и низкодоходные а пока их нету ссылочку на сайте дам в описании так что подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока